Привет, мои дорогие друзья и зрители. Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие по Болгарии. Едем мы на дикий пляж Ираклий. И я надеюсь, что наше путешествие вам понравится. Пляшираклии находится примерно 50 километров от Варны. Ехать мы туда будем примерно полтора часа. В следующий раз мы включимся уже где-нибудь в обзоре, я думаю. В обзор мы тоже хотим заехать. Это очень классное место для отдыха. Всем приятного просмотра. Мы приехали в обзор. Вот здесь как будто бы то проводились дискотеки. Каждый раз проезжаю и каждый раз вижу, что здесь все закрыто. Что нового мы видим в обзоре да в общем пока что ничего особенного ой ромашечки расцвели как здорово здесь вот ромашки но обзорцы любят свой город и они тут я смотрю он какую-то лодку поставили О, интересно это какая-то старинная лодка качеля я думаю а вот здесь вот розы да, очень симпатично. Они ухаживают за своим городом. Вот если посмотреть вот так в перспективу, то вот так примерно. Но ну, обзор я уже несколько раз снимала, но если нам удастся, мы обязательно заедем сегодня в обзор, поснимаем поподробнее. Так, здесь, конечно, ямочный ремонт, все тут делается. Магазины открыты, которые идут по сторонам дороги. Ремонт не закончился. Ну вот там, наверное, уже дорога к отелю, к морю. Но мы туда потом проедем. Сейчас мы едем на пляж Ракли. Погода сегодня не очень ясная, поэтому, возможно, нас где-нибудь накроет обязательно дождик. Но, может, и нет. А, красота! Обзорцы молодцы! Сколько роз! Боже мой! это супер Болгария это страна розы и мне очень нравится, когда розы используют в интерьере своего города и они продолжаются продолжаются по всей дороге вот заправка Лукую работает дизель 3,64 все, мы едем в горы. обзор закончился нам осталось ехать всего несколько километров. Но дорога мы свернули с основной трассы. Дорога не очень хорошая, но проездная, так скажем. Но дорога к пляжам Болгарии, к сожалению, вот почти всегда находится в не очень хорошем состоянии. Мы это заметили и по другим пляжам. Просто здесь Эмона – это... Типа заповедник, природный заповедник И пляж Иракли Называется Экопляж То есть экологичный пляж Вот Мы приехали Вот пляж Ваа Иракли Вот этот вот указатель это. Теперь нам надо направо Мы поедем на пляж Иракли Вот здесь вот какая речка Так, ну вот мы едем по, можно сказать, безлюдной местности. Вот тут как какие-то... Это заповедник? Да, это заповедник. Пляж Иракли прямо, пляж рековая, вон туда можно проехать. А, Дорога все пока что перешла в грунтовую. И, в общем, не знаю, посмотрим. Но ну, нам осталось 280 метров, то есть 300 метров по такой дороге. Посмотрим. Мы идем на пляж пешком. Потому что дорожка вот такая. Вау. О -о -о! Мама дорогая. Значит, идем в тебя, продолжай перечинуть. Вау. Ай, я прилипла. Так, ну, у нас сегодня просто эко Причем после дождя. Пройдем, как ты думаешь? Ну, здесь лучше. И машина бы даже здесь пошла. Просто никто не хочет через этот, эту грязь ехать. Идем, слушаем птичек. Славьи. Просто слави. Нас ждут большие сложности на обратном пути. Но сейчас пока... Мы еще и веселы. Ой, какая дорога. Это я обещала там ресторан. Ее размыла. Ну, насчет ресторана я не обещала, я обещала бестро. Говори, что на этом пляже есть бистро. Так, ну давай ты первая, буду тебя снимать. Нет. Все, дорога размыта. Ползем по экотропе. Ужасно. Это ужасно, на самом деле. Были дожди постоянно, поэтому дорога вся размыта. Вся да. грязная. Машина по ней, конечно, завязнет. Но человек везде пройдет. Вот так выглядит наш маршрут. Вот такая дорога. Но она уже песчаная. То есть видно, что песок это обычная составляющая этой почвы но ну, может еще и глина конечно есть вот такие здесь дубы вот такие листики дубовые красивые сочные вот тут люди вот. стоят да да да мы уже приближаемся куда-то Потому что море уже здесь, сквозь дубовые листья, оно тут светится уже. Если мы сможем тут спуститься, но ну, вроде машина спускает, наверное, мы сможем. Резко-резко вниз. Вообще, это природный заповедник. И здесь есть уникальные виды растений и животных. Ну, животных в плане, я думаю, каких-нибудь насекомых, может быть, Потому что так я не знаю, какие тут могут быть животные. Так, вот мы куда-то выбираемся. Так, дорога переходит в тропинку. Там дальше стоит большая палатка. Вот, все. Добрый день. Добрый день. Так, и куда? А, это, это кафе. Супер. А здесь все время стоят палатки, посмотри. И вот здесь тоже. Просто как они сюда подъезжают к этим палаткам, вообще. кошмар а вот видишь? Да. Все. Да то мы пришли вообще. Как мы сюда пробраться? Дальше. Так дальше там песок. А вот смотри, какие грибы. Вот, вот грибы ка... видишь. Белые. Пог... <свят> Белые. Ой. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И а... а... а... кафе. У меня а... опорно... а... Да. Да? Uh -huh. Ой. А там нудисты? Да А другие люди нормально? Uh, да, смесен Смесен? А, добре да? <laughs> Вода теплая? Nee. Не теплая? <laughs> Хладно? Вау! Oh. ветер я вот думаю что том-то как полетит у нас так ну все мы очутились на пляже а ничего не работает видите а уже середина июня но пляж шикарный конечно Красив... я знаю что ты ведешь на нудистский пляж ой кошмар тут кругом нудисты так ну, ребята, вот так выглядит наш пляж. Мечта. Вода очень чистая, просто супер. Да. Но тут всякие ходят люди, одетые тоже. Сказали, что тут смесен пляж. Всякие детства. Но тут некоторые прям нагло позируют. Вот такой белый-белый песочек. Вот красивый и хороший пляж. Но... Дорога к нему, конечно, не фанта. Кофе не работает. Я думаю, что вот там все работает. No такое здесь живописное место водичка сейчас пойду потрогаю воду там он вот человек купается так ну что с водой ой вода теплая вода очень теплая да и теплее чем на золотых песках а что это о и тебя проткнуло а что это, даже растение или что? Вот это вот такая штука втыкается в ногу. Итак, что можно сказать об этом пляже? Если вы не собираетесь останавливаться здесь в кемпере или в палатке, а приехали просто искупаться, вам лучше повернуть на указатель Риковая или проехать прямо к кемпингу. Пляж Риковая, вот туда. Тут можно ехать на пляж Риковая. Так, вот она. Вот здесь есть такой специальный значок, что можно кемпером и палатке. В этом есть преимущество этого пляжа. И вообще всех диких пляжей. Вот здесь есть такой паркинг. Да, сейчас. Можно на этот паркинг поехать. Сейчас тут объедем, посмотрим, что это. Ваня. Что, я там схожу, сниму. А, и тут прямо пляж. Супер. Да, вот тут прямо выход на пляж. То есть мы по этой хорошей дорожке приехали на пляж, и а здесь находится вот этот, этот комплекс Вая. Да, красиво. Обратите внимание, как здесь все сделано. Здесь все красиво, ухожено, все ясно. Там есть ресторан, наверное, Вот она чудесная место. Морской пляж, морский пляж ликовая. Община Несебра, область раз. Вот здесь вот все, где барная, все. где какая панорама. Так, сюда с у нас сегодня 15 -е. Бородина, 150 метров. Ну, пока что не вижу. Вот такой красивый указатель, но ничего не вижу. Вот у этой самой скалы как раз находится вот этот вот комплекс. Ривер называется. Ну, или река Вау. И там находится ресторан Который, по-моему, тоже закрыт да, Здесь есть на английском И сам комплекс просто обалденный Вот такая кибана чудесная Здесь красивая Так, видите меня ждет Пока я тут хожу Снимаю очень цивилизованный, красивый комплекс, это называется «Рековая». Вот этот комплекс Бая. может быть, надо вон туда еще проехать? Там, я думаю, корпуса тоже есть. Ну, в общем, вот такой комплекс шикарный. Здесь проход кладзины. Здесь есть магазин, Смотрим. Наше путешествие на пляж Иракли закончилось. Вы сами все видели. Могу только добавить, что 85% территории курорта Иракли вокруг реки Вая пляжа находится в частной собственности. Всем пока, всем добра и мира.